Страны ОПЕК+, согласились снизить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая. Соответствующий план действий был одобрен большинством государств, экспортеров сырья по итогам почти 10-часовых переговоров, стартовавших вечером 9 апреля. Однако сделка вступит в силу только после согласия Мексики, которая во время переговоров отказалась от предложенных ей условий, сократить производство нефти на 400 тысяч баррелей в день. Как позже заявила министр энергетики Мексики Россия Наля. Латиноамериканская страна готова снизить производство углеводородов лишь на 100 тысяч баррелей в сутки. Как ожидается, 10 апреля министры ОПЕК плюс продолжат переговоры для получения согласия Мексики и определения дальнейших шагов по стабилизации рынка. Отметим, что государства возобновили дискуссию в формате ОПЕК плюс после неожиданного распада предыдущего соглашения в марте. Тогда участники сделки не смогли достигнуть консенсуса относительно новых условий и с 1 апреля решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств. Это спровоцировало крупнейший за последние годы обвал мировых цен на нефть. С начала марта стоимость сырья Brent обвалилась почти в два раза и в моменте опускалась ниже 22 долларов за баррель, впервые с марта 2002 года. При этом котировки российского сорта Юрл снижались до 10,5 доллара за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать весной 1999 Как отметили участники переговоров 9 апреля, значительное давление на стоимость нефти по-прежнему оказывает пандемия COVID-19. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения ВОЗ, общее число зараженных в мире превысило 1,4 миллиона, более 85 тысяч инфицированных скончались. Распространение болезней и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объемов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате снижается и потребление энергосырья. По оценкам экспертов, около 4 миллиардов человек находятся на самоизоляции, что, конечно, повлияло на экономическую активность, передвижение, и, соответственно, на снижение спроса на нефть в мире. Мы в настоящее время наблюдаем очень сильное снижение спроса на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель будет еще больше, заявил министр энергетики России Александр Новак во время переговоров. На фоне стремительно падающего спроса участники встречи решили продлить действие соглашения до конца апреля 2022 года. Как ожидается, после июня до конца 2020 года объем нефтедобычи планируется уменьшить с 10 до 8 миллионов баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 – до 6 миллионов. Понятно, что страны хотят выиграть время, пока спрос не восстановится. Уже до конца первого полугодия государства могут справиться с острой фазой коронавируса. Таким образом, во второй половине года спрос может начать восстанавливаться, поэтому объемы сокращения нефтедобычи будут меньше, объяснил в интервью портфельный управляющий ИГЭВ Денис Икоников. Более того, опрошенные аналитики также не исключают возможности присоединения США к сделке. 10 апреля Владимир Путин. Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль-Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в нефтяной отрасли и подтвердили готовность принять меры для стабилизации рынка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Согласно оценке эксперта, к концу года котировки могут достигнуть диапазона 44-48 долларов. Как отмечают аналитики, постепенное восстановление нефтяных цен может оказать заметную поддержку российской валюте. Благодаря договоренностям о сокращении добычи нефти более чем на 10 миллионов баррелей в сутки курс доллара в среднесрочной перспективе может опуститься ниже 70 рублей, а курс евро – ниже 75 рублей, заключил Денис Иконников.